Вижу образ тех старых улиц, что остались там в детстве где-то. И вдруг словно и вернулись, и вернулось то теплое лето, где смеялся за школьной партой, где грустил до восхода солнца, где весь мир казался мне ярким, что глядел на меня из оконца, и я вспомнил то доброе время и те игры, что фантазии полны. И вдруг снова эмоциям днем погружусь в теплой грустные волны.